Друзья мои, сегодня в нашей лаборатории Apache Lab э, Роман Анатольевич Буняков и... Павел Боев, наш замечательный шеф-повар, который нам все время помогает и готовит вкусняшки. Сегодня мы расскажем вам об одной из функций нашей мультифункциональной сковороды Apache Chef Line. Это приготовление под давлением. И что же ты будешь готовить? Я предлагаю сделать э, классическое русское блюдо с таким немножко... Английским, английским названием. Мясо по-строгеновски. Многофункциональная сковорода Apache Offline. Много-много, много-много функциональная сковорода Apache Offline. Одной из функций, которая является готовка под давлением, и Павел ее будет демонстрировать. Давление позволяет готовить продукты гораздо быстрее, но при этом сохранять их полезные свойства внутри продукта. И Павел должен это продемонстрировать. И мало того, мы еще экономим количественно, но... Время Павла и меня, потому что мы приготовим быстрее, без строгих, чем обычно, и сможем накормить всю съемочную группу. Давайте смотреть, как мы будем это делать. Ну, пришло время готовить под давлением, Паш. Ну, вот то, что, то, что я тебе и, собственно, и да, обещал. Да-да-да, демонстрирую. А, поможешь? Ну, конечно. Вопрос только в том, что мы под давлением обычно делаем сложную работу, на нас давит обстоятельства и так далее. И машина под давлением заставляет мясо готовиться, насколько я понимаю, быстрее. Я буду тебе ассистировать. Да, здесь у нас э, белые грибы, лук и свежая телятина. И сливки. О! Безтроганов. Конечно. Немножко горчицы. О, Паша старается на экран, но уже усяпка у всех нас м, м, каплями, поэтому ладно. Дадим ему возможность, так сказать, раскидывать руками и как мусред. Э, сыпать всю солью и и закрываем. Э, есть термокомпенсационный клапан, который позволяет сбрасывать при необходимости лишнюю температуру. Да? Да. О, отлично. Я абсолютно прав. Что там происходит, Напаш? Смотри, сейчас происходит э, жарение или тушение при низких температурах под давлением. Что нам это дает? Ускорение ну, процессов. Как это? Вашу зачетку, Роман Анатольевич, да -да -да -да -да -да -да -да Что происходит под давлением? Ну, ускорение процессов действительно должно происходить. Мы ради этого, собственно говоря, и делаем. Ты говорил до программы о том, что мы можем ускорить почти в два раза приготовление мяса. Да. А если там будет фритюр под давлением, то и фритированные массы тоже Конечно. больше. Значит, насколько я знаю про фритюр, за счет давления и особенностей приготовления под давлением не уходит сочность из продукта, там. из э, крылышек и из э, кусков мяса, ответ, из кусков курицы. Вес, да, и сохраняется вес. А случае с э, безстроганом с нашим то же самое? Да, ускорение процессов. Вот заработал клапан, да, свист, прежде свисточек. чем нам открыть, да, там мы обязательно должны стравить. Ой, да. Великолепная игрушка, наш паровоз идет вперед, летит, летит вперед, да, в кому не остановка. Технически, для того, чтобы было понятно, что мы делаем. Когда у вас идет большой объем приготовления пищи, что значит, значит большой объем? 7-8 за раз в порции. Ставите класть все на одну сковородку, конечно, глупо, и с помощью функции давления вы можете ускорить этот процесс, отдав быстрее эти продукты готовыми покупателю. Уменьшением потерь от, от, от радости, что это может произойти Аж растерялся на камеру И может, и может, и может И растерялся настолько, что Да, да, да Стравил Стравил весь пар Почему мы об этом рассказываем? Помимо того, что для профессиональной кухни Это устройство, которое заменяет много других устройств Надо понимать, что для приготовления сложных меню Когда повар занимается проработкой Ну почему ты все делаешь без меня? Я хотел это сделать Как было здорово сегодня приготовить биф строганов. Но я думаю, что разговор идет не об одной порции, которую готовили мы, а о гораздо больших, правильно, которые ну, мы да, готовим да. в ресторане остановочно нон-стопом. Кстати, представляешь, какой объем ты можешь готовить сразу? Тут да да, да да, да, да, да. Но мы же каждый раз рассказываем про какие-то бизнес-процессы. Вот Конечно. ты как действующий шеф ресторана, скажи, пожалуйста, то есть, если бы у тебя была такая многофункциональная сковорода, как бы ты ее использовал? Ну, явно не только для бифстрога. Ну, во-первых, я надеюсь, что все-таки после наших уроков за мои красивые глаза эта сковорода все-таки станет моей. Угу. Начнем с этого. Ну и... Фейсбук в... игранда. Люди, сдавшие деньги Павлу на то, чтобы купить сковородку. Павел намекает на то, что чем активнее вы смотрите наш канал, и чем больше вы оставляете комментариев, тем нам интереснее для вас снимать какие-то новые ролики, прорабатывать для вас меню, и мы снова по-прежнему вас ждем в гостях у нас студия Apache Lab. Будет очень здорово, если вы поставите нам лайк и будете активно смотреть и следить за нами через YouTube-каналы.